Я являлся сотрудником правоохранительных органов. Который осознал себя живым мужчиной. К вам пришел живой мужчина. Вы кого видите? Скворцов. Я не вижу скворцов, я живой мужчина. Решил снять свою персону с регистрации. Как отреагировала система? Бензопила и начинают пилить дверь. И по спине прошлись, и по голове. То есть включили тяжелую артиллерию в виде уголовного кодекса. Я живой Прямо мужчина, сюда я сюда. пришел разобраться сюда. Устроили слежку и преследование. Я живой мужчина, вы подтверждаете это, да? Конечно, я подтверждаю. Что я живой мужчина? Конечно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 Сказываешь, смотрите, проснулись, и осознали. Да. Кто вы? Кто вы? На выходе издания из на его персону пытаются составить протокол, плюс еще два уголовных дела. Еще и третье пытались навестить. Я осознал, ребят. Я не считаю себя вот этой учетной запись. Подальше, пожалуйста. Наличие дисциплинарных взысканий не имеет. Ну опять же, я не признавался ее вещи. Я тогда уже понял.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 Значит, 23 июня 2020 года в прямом эфире из магазина «Евроспар» в городе Калининград по улице Карла Маркса, 18, пять человек пришли купить товары, им не продали, без маски вызвали полицию, приехало несколько нарядов полиции, применили физическую силу к ним, приемы удышения, газовый баллончик, и все окончилось протоколом по статье 20.1 КАПРФ, это мелкое хулиганство, в отношении некого малышего Сергея. Все снималось на телефоны и пускалось сразу в прямой эфире.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 То есть кто-то там э, ругался несознанной бранью, в общем мелкое хулиганство какое-то. После этого Анатолий в конце июня 2020 года решил снять э, свою персону с регистрации. Отправил паспорт в МВД, после чего, ну я предполагаю, вот буквально неделя ушла на то, чтобы...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 маленькие дети ребят все звоните пожалуйста беспредел снимай телефон не снимай снимай телефон снимай транспорт заходить Ну что, творите, телефон снимай телефон снимай телефон снимай телефон И по снимай телефон и телефон снимай телефон снимай телефон снимай телефон снимай телефон снимай Всех этих сотрудников гром, я как бы, ну, знаю.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 В этом магазине якобы он оскорбил сотрудника полиции. А, за МВД есть информация, кто крышует это все. И вот через два часа у меня обыск произвели после вот этой трансляции. Оскорбление власти. Он говорит, а у розыски? Информация была такая, что якобы я сбежал с психиатрической больнице. Обозначился, что пришел человек с именем Анатолий. У человека документов нету. То, что встретит меня как человеку. Здравствуйте, уважаемые. К вам пришел живой мужчина, человек свободной воли, волеизъявление зачитываю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 С именем Анатолия, выгодоприобретатель всех благ и прибыли по ДДУ. Александр Николаевич, прошу иметь честь не перебивать мужчину. Вы к кому обращаетесь? Вы кого видите? Сварцов! Я не вижу Скворцов, я живой мужчина. кому вы обращаетесь? Пусть вы а то нас... Кого вы видите? У нас есть специалисты, тогда пусть обращаются с этим. Кого вы видите? Вы, вы кого процесс, видите? Вы сейчас кого лиц? видите? Я, я не нарушаю. Я, я живой я мужчина. Устали. Я пришел разобраться сюда. Связи, что происходит? Не, не, что, не происходит. диктуйте не не происходит. мне, пожалуйста, что мне делать. Я свободной воли, живой мужчина. мужчина, человек свободной вы воли. Я происходит. не диктую. Я, дик... я говорю, как послушайте, есть. Я живой мужчина. никто не вызывал. Мужчина. Меня никто не вызывал. Живой Меня никто не вызывал. Меня никто не вызывал.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 Тогда, Тогда понятно, имейте честь, Александр Николаевич, подождите, Александр Николаевич, имейте честь, пожалуйста, дослушать до конца нет, живого Я, мужч... слушайте, я то, заявляю то, что со мной произошло, и я да. заявляю да. это в воле я я изъявления. Выслушать. Вы имеете право выслушать, вы должны и обязаны, да. Нарушаются права свободы так, человека. Скворцов, вы вы нарушаются, вы вы нарушаются. Вы вы вы нарушаются. Меня никто не вызывал. Я пришел сюда разобраться, как живой мужчина. В отношении меня происходит геноцид. В отношении меня и в отношении семьи. Давайте садитесь и будем буду садиться. Я сам решу, что мне делать. Хорошо, Александр Николаевич? Нет, садится да? мне или стоять. А на ситуации мы здесь, Нет, вы заседания. кого видите? Лицо или живого мужчину? Вы же подтвердили, что я живой мужчина. Конечно, живой мужчина. Ну, все. Здесь Тогда все живой мужчина Также живые люди. Я рад. И слава, я богу. Рад. И слава, слава богу, богу, удостоверен факт, что живой отлично, мужчина пришел отлично. в судебное заседание. Это радует. И это тоже радует, отлично. что вы меня признали. Вам огромная благодарность за это. Я, я пришел люблю. просто бороться за свои права. То, что приш... Приш... Вам, пришли. Вам предоставлено право. Мы начинаем сейчас судебное заседание. Либо мы начинаем, либо мы это сейчас прекращают Начинать в отношении физи физического лица. Я к этим персональным данным не имею никакого отношения. Я пришел сюда... У вас есть защита? Нет, я у человека живого нету. Не знаю, у персональных данных муж есть, я не знаю. Спросите у него. Ну, по крайней по процессу, по документам, по всем. Есть так, вот, ну, вы спросите, у, у кого? Кого он защищает? Живого мужчину или фамилия, имя, отчество? Там же по документу написано. слово я... Нет, нет такого. Дальше. Как вы решили это? Так. Либо вы будете устраивать вот эту клоунаду? Нет, это не клоунада. Я заявляюсь, давайте вы дослушайте, Нет, пожалуйста. Воля с... заявления. воля заявления. дочитаю. Признание договора не или... только вы созреете кабинет 400 но в любом случае, мы сейчас назначим судебное заседание... Вот вы, э, вы Говорите, я живой мужчина, я не принимаю все обязательства по данному. Вы, вы, либо вы нарушаете сейчас процессы, и Я не, не нарушаю, стал. я не нарушаю ничего, я живой мужчина, Призятие. я процесс... живой мужчина. Присядьте, я не буду присаживаться, я дочитываю. У нас есть. Процесс... У нас есть у условный условный мою волей. Александр у нас Николаевич. Которых, имейте, пожалуйста, которых, честь, которых дослушать мужчину. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, имейте честь, имейте честь, имейте честь, а я при чем здесь? Давайте я причем здесь? Судеб, судеб. А, сторона, которая судеб, при заключении договора судеб, либо судеб, до или я, после да, его заключения да, дело другой не стороне нет, недостоверные не пара, заверения пара. об обстоятельствах, имеющих значение для Думаю, заключения пара. договора, его исполнение или прекращение, в том числе относящиеся к предмету, нарушай. я не нарушаю. Я считаю, это моя воля, мое волеизъявление. Вы будете говорить. Это процесс сейчас. Я ведется. я волю свою изъявляю. Я живой мужчина. Вы не имеете права ко мне подходить и применять физическую силу.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 Независимо от того, было ли ей известно недостоверности таких зверений, если иное не предусмотрено соглашением сторон. В случае, предусмотренных абзацем первого настоящего пункта, предполагается, что сторона, предоставившая недостоверность зверения, не знала, что другая сторона будет полагаться на такие зверения. Содержание проекта Конституции Российской Федерации 1903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 Ну, на кого на вас? На вас. На кого на, на вас? На Анатолия в данный момент. На какого Анатолия? А так и да... будете а записывать мы... Анатолия. А мы... Анатолия? А мы не будем. Мы Нет? А как в России, да не будем МВД родить в Калининском районе. Ленинградский район. А, Прошу, Прошу. Да, установлен. Вашу личность. Давайте, давайте. давайте. Работал в трудился, я так скажу, наверное. В проохранительных органах самый бывший сотрудник. И из этой системы я ушел, так как эта система не для.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 Какую-то маску одевать, которая не спасает, это даже, ну, быть, я не знаю, просто прочитайте. Люди не хотят читать, они вот сказали. Угу. Кто-то там сказал. Надо м -м. делать это. Значит, надо все ну, это делайте. Делайте, Ну, делайте. Делайте Делайте, ну, пожалуйста. Одели ну, маску, защитились. Ну, я покажу, тут при чем? Покажу. Я тут при чем? Я знаю, как вообще устроена эм, система. система. да.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 Не кололи чем-нибудь? Нет, мне не кололи, таблетки не ел. Сразу скажу, четвертое отделение вот этой психиатрической больницы, блин, вообще, вот на улице Невского, я не скажу, что мне там... Санаторий? Там, все, что со мной произошло вообще тогда, где я только не был, что со мной не случалось, ИВС и все вот эти розыски, вот это. это, был санаторий для меня. Там были душевно больные люди, пациенты, их нельзя называть дураками. то есть ну,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 не подходи... Ну, я не боюсь, что, извините, uh -huh, но uh -huh. имейте честь не перебивать мужчину. Живой мужчина, Анатолий, давайте начнем процесс. Начинает мне уже со мной... Признали, Признает, а? да? Признает, Признает, я говорю, давайте, я за волей заявлюсь. Он такой, типа, давайте вы тут не будете указывать. Говорю, давайте вы мне не будете указывать. Uh -huh. Как мужчине, мне а есть воля, да. да. Я как бы, ну